Ну что, третья наша ночевка произошла или прошла успешно, все четко. Вот видите, наши тут постели. К утру становится прохладнее, конечно. Но в этот раз потеплее, потому что мы сверху положили полиэтилен. Вот здесь вот сверху палатки еще полиэтилен завязали его веревками и вечером так вообще была жара потому что прогретая земля прогретый воздух я сегодня даже не заглазил спальный мешок ну что хотелось бы подвести небольшой итог переночевали три дня в палатке давным-давно не то что давным-давно Такого что-то я не помню, чтобы три дня подряд. Помню, в армии два дня мы. ну там, конечно, условия пожестче, чем здесь. Вот, и погода была такая, что. Ой-ой-ой, дожди. Тут, конечно, кайфово все. Вон уже солнышко выглянуло основные итоги в конце потом так вот мы и на улице привет Бывает, О, красотка баба, наша ушла с улицы с этой <сíck> <сíck> мы, мы 20 дней на улице слушай здесь вот что-то что бензинчиком попахивать. ладно сейчас резинка наверное там да плохая или клапан Все, лагерь почти собрали видели бы мы вы сейчас мы перекусили да у нас все компактнее и компактнее мы потому что научились третью ночь переночевали научились все собирать ну что как прогулялись Вечером на нас находит грусть Порой, порой А сердце мое, сердце бросится Домой, домой Ой, Взводит ветер над бараками БМП нам лязнет раками Домой, домой, пора домой Взводит ветер над бараками в МП нам блязнет раками Домой, домой, пора домой Иди с папой на речку, уль мой башмаки. У нее башмаки в ковне А лучше молодым любить, а не воевать, не убивать Скажи, нет свит Держать Пуля просвистит пронзительно А КМ встречит презрительно Плевать, плевать, на все плевать просветит пронзительно Ой, пуля просвистит пронзительно АКМ встречит презрительно Плевать, плевать, на все плевать Солнышко при... А, что там? Черепаха, в Что Короче, не На той горой Сердце бросится домой, домой Звонит ветер над Бараками БМП нам лязнет драками Домой, домой, пора домой Звyllит ветер над Бараками БМП нам лязнет драками Домой, домой, пора домой генералов, Они пьют и едят нашу смерть, и дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть, а земля лежит в ржавчине, церкви смешались золой, и если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне. Нам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 это сбор всех погибших частей И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей Нас рогали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой Но хватит ползать на брюхи, мы уже возвратились домой Этот поезд в огне, нам не на что больше жать этот поезд в огне, нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Этот поезд в огне, нам никуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Время вернуться домой. Ну что, возможно, мы. Ночевали последний раз, утренний концерт, а я к талды как говорят наши братья казахи, казахстанцы, вот. Двигаемся потихонечку, сейчас вот последние пожиточки соберем и будем выезжать. Возможно покажем, как это будет делать. Андрей рубит в память о горном Алтае веточку и будет из нее потом создавать флейту, флейту. Потом покажет. Не знаю, привабат. Хорош. Как же, да, мы приехали? Да, да, да. Что, стартуем стартуем стартуем с третьего места такой вид нас... всегда любой вид вот куда бы ни повернули любой вид конечно поражает своей красотой размахом и мощью масштабами. да и масштабами велосипедисты а видишь в выходные дни андрей велосипедистов больше и очередная красота горного алтая Смотрите, как солнце зашло и такие блики на горе. А там, как обычно, самое главное местное. Да это хорошо. Чем больше коров, тем больше молока. мяса. Смотри, на таран идет. Где? Вот это? Телочка. Черный. Телочка. Черный? Черный, да? Я еду да, осторожно, аккуратно Это что такое? А -а -а! А Вот, смотрите, бычок этот. Да, Забыли его Так, остановились мы тут Водопад Шерлак Это я даже не знаю, какой Ну, где-то 700 с чем-то 760 от Новосибирска Да будет ваш путь счастливый Дорога радостной и приятности. Вот так Ну, как всегда тут Мед, медовуха, прополис. прополис Здесь вот такие вешают веревочки, наверное, чтобы вернуться, да? Ленточки Ленточки Смотрите, как-то ничего, симпатично Оттуда вверх поднимается Водопад Шерлак Конечно, все исхожено То есть, ну, грязи не видать Хорошо Чего нашел здесь? Вот что вот это за дрова? Это вот интересно какой-то Пласт такой Я не знаю Ага, вот он сам водопад Настя, подожди, не убегай Вот там и народу Видимо Воду набирает и смотрит на водопад. Вон водопад Настя, смотри. О, Достаточно высоко идти. Собака, стой, собака какая-то. Не, не боишься, что у тебя цапнет? Почу. Пап, когда я вот так вот делаю, то называй меня на горный кожный, а? Давай, кормить у Горный. Где там наша маленькая? По-моему, она эта. Вот она, вот она. А как назад будешь? Вот надо было по этим сбоку идти. Ну а ты мне для чего? Да. Я всегда на подхвате. Поднимаемся. Назад тяжелее будет. Опаснее. Во, а тут в 1976 году. Поднялись. Смотрите, как тяжело дался подъем нашей маме. Зачем мне показывать? А пусть смотрит, как тяжело. Вот он водопад. Собака у нас пожирать нету. Смотрите, собака подошла. Привет! Расставь да, руки. водопад, конечно, серьезно. Подойду поближе. Ну, метров 25-30-то есть. Подержи меня, я попью. Ты не боишься обмочиться? Давай лучше наберем бутылку и потом попьешь. Давай бутылки наберем. Это вот туристы. Так вот, подобралась, конечно, Флориса рядом. Андрей сейчас будет воду набирать. Я уже маленькую бутылку набрал. А Ой. чем тебе плохие бутылки? Так, а собака вот здесь, смотрите, это местная собака. Хотя она и с но... Она Да. Нерпится. Она привыкшая к людям, ко всем ластится. Смотри, никого нету, а! Был... Осторожнее, сейчас спуск будет. Ты идешь. Смотри, куда я наступаю, и ты так же. Смотрите, спускаемся вниз, народ идет. Мы сейчас последний идем. Ну высота приличная. Минимум. Минимум метров. Я не знаю сколько. Ну выше, чем девятиэтажка, Кололаска да? Альпинифска моя. Как там Альпинистка, Альпинистка моя. Осторожно, вот здесь, смотри, ко мне много. опасный участок прошли. Лариса, он довольная, я смотрю забираться чем есть акация но очень хорошая ну дайте а акадр такой попробовать это дягель сейчас да вот. может ой, быть он привозной быть почем мед то 90 дягель 90 наежный это сколько там килограмм да или сколько полтора, полтора. а мне дай попробовать так вот это Лариса. ну уже я ну, же не могу тебе это, это жад какой? это дяги мне нравится это акация а медовуха осталась? Бери, да, да. Я, бля, бля, бля, бля. Они походят, походят, походят да, не походят. Классно, берем. Сейчас я за деньгами схожу. А куда это можно кинуть? Куда? А, вот, а, берем, по а медовуха почем? Медовуха по 300. Это, чё? А это что? Полторашка. Полторашка. Ну, родной попробовали медок сколько он сказал 900 рублей сколько килограмм или сколько полтора или килограмм и медоуха 300 рублей полтора литра так решили взять медовухи и меда сейчас на стоянке будем отмечать завтра еще на день остаемся как ты окончание путешествия 50 маленький, 250 побольше а что это за мед мед вот этот таежный так вот это вы сказали какой дяги и акарса да. все спасибо дяги ну, давайте вот, не тоже сказать. попробуем какой так аккадру вы пробовали да. так да. теперь таежный нет дяги давайте попробуйте по порядку и до дягеля дойдем а вы деньги за это не берете нет не беру вот и выход бесплатный. Так, я тебе давай капну. Да вон другую палочку-то возьми, да и все. Нет, тут лучше с акации. Больше понравился. Да, мне не понравился Нет, он мед как мед, но с акации больше нравится. Не, ну как, я вот акации, мне надо не надо, я ее не люблю. Нет? Я вот этот люблю. А, а это какой, дягиль? Это Ну-ка давай. Я Нет, дягиль. ты другой палочкой, тут не возьмешь, так, я... чтобы... Я дягель люблю. Тянуться На. должен тонкой, длинный такой. Ну-ка давай покажи. Да пожалуйста. Давай, покажи. Сколько вам надо. О, без сахара. Это что надо? Да. Нет. вкус не нравится. Видите? Я а мы... потому что липу люблю. И... Но он, он, он дягелем среднее что-то между акацией и, и тем. Так, а... Вот эту я беру. А вот это что? Это за, за девушка такая. <laughs> это липку. Почти литр, ну литр Так это взяли? с алкоголем? Да, да. Вот и думал что... Как от спирта? Теперь спросите, сколько градусов Я скажу, что 95 Серьезно, девушка? Да, прям, это как вино Да, конечно, 10-12 градусов так, девятьсот и тридцать, тысяча двести восемьсот. Спасибо. Бери, Андрей. Поднимаемся на Чикитаманский перевал, с другой стороны только, со стороны Кошагача. Но, можно сказать, еще даже не перевал, а только подъезды к нему, а уже смотрите, какие тут прорубы, все едут аккуратно, все, все кто нас обгонял на протяжении 40 километров, вон они все впереди, а расстояние от, от них ну, метров 100. Народу, конечно, в субботу прибавилось, сегодня суббота. Прям серьезно прибавилось. А там вывеска была, что дома? Не знаю. Там какой-то памятник был, не знаю, что-то... Миломанская вот это это. Внизу сдаются домики. Вчера таких пробок не было, да? долбила потом 10 километров хорошего пути, а там надо 5 километров было долбить. Они же прицепились этот путь. Прошли сначала. Естественно, проект был. Бешком Но. еще когда не было. Еще в царское время, я думаю, это когда произошло. не было ничего еще. Дороги, не ни проруба, ничего. Все исследовали где можно. Даже не было спутников никаких. Все надо было это представить себе Представь Нарисовать Да. Вертолетов не было, чтобы подняться, посмотреть Конечно, если бы на вертолете Может какое-нибудь Место было бы выгоднее Может быть, а может и нет Потому что эти столетия она была За это время все равно лучше места нашли И они же ведь не просто в одном направлении шли Они еще и окрестности изучали Может нет, еще лучше, не знаю. Вот, ребятки, остановились на перекур. Еще до Чикитамана ехать. Не знаю даже сколько. Андрей, наверное, решил. Ну и зачем ты к ней идешь, Андрей? Вот тут не менее красиво. Нас, смотри, они могут бодаться. Да, ей интересно, Андрей. Да. Она молоденькая ну, ну они бывают бешеные некоторые это нормально. Красавица смотри. Брюнеточка, как я люблю Ну да Шикарно А у меня ничего нет Корова, у меня ничего нет Ресницы смотри у нее какие ну Посмотри. О, ресницы не наращивать не надо. Шикарно. Вообще всем хороша, и молоко будет давать, как подрастает. Да, и не и не ворчит. Не ворчит, думаешь? Да а ты мое чудо, и на каблуках смотри. Красотка. давай, а что? Ну, давай, давай я тебя давай. Нет, ты ей не нравишься, ей парень нужен. А, ну понятно. Иди сюда. Ты ей тоже что-то не понравился. С вами несерьезно. Телочка молодая. Смотри, давай. Видео снимешь. Давай, я снимаю уже? Это я фото. Я-то снимаю. Детка, иди ко мне. Все, ты уже не интересен. Так-то чистенькая, да, телочка? Молоденькая, красивая, да Смотри какая, реснички Все, все в порядке На каблучках Скажет, докопались, блин ну что вам от меня надо? Не в моем вы вкусе. Мне четырехногие. Ленька <свят> пошутили. Там он ее соплеменники. Конечно, <свят> Так, вот пошел. Старый, да. к телочке к молодой подкатывает. Да, О, смотри, приняла его подарок. Да, ну все? Хорошо. В отель, в отель везем? О, везем? Я ее даже могу разместить у себя в холодильнике. Смотри, какая рогатая. Да, я а сфотаться я не успел. Не успел. Да. No. Фотографию возьму с этим Ты снимай. Все нормально? Ну мощно Она вот так вот только раз. Я вон там буду. <laughs> а смотри. ты уворачивайся О, смотри какая. Это помощнее. Да, а Рогатая. Смотри, кривые. Обычно с кривыми рогами говорят или со сломанными. Бадучи. А смотри в бошку рог отправлен. Ну, спилят ничего А вот так, если в природе в дикой, да? Умираешь, ну страшно. Лариса решила помыться в горной реке. Смотрите, пяточки свои. Почему я раздевалась, я там помылась? Вау! Жаль, я не посмотрел. Смотрите. Что-то новое увидел. А вот вдруг. Такой. Залезь обязательно Блин, я сейчас тоже залезу Ребят, вообще обалденная Вода холодная И одновременно приятная, да? да Опа, проволоку нашел Меч, голова с плеч Да, а. да ужаса приятная вода Слушай, а здесь это Холоднее вода, чем в том ручье, гораздо Пойду закрою машину Ты что, куда, нас Смотрите, ребят, это еще один райский уголочек Вот сюда можно вставать на автомобиле И, пожалуйста, вам ночевочка Это после Чекитамана, Если со стороны Семинского переала ехать Мы еще с этой стороны до него не доехали О! Вау! вау, вау, ребята Приехали тут к магазину Нурия. именно наверное, женское, да? Нурия, Продукты. Здесь начинается подъем на, Чикитама, ой, на ну да, Чикитаман. Со стороны Коша. Со стороны коша Гач. Андрей решил бегом это все дело преодолеть. Сначала на велике, потом решил. Давай, я побежал бегом. А это что? Что, снимать майку буш, нет? Да, наверное, нет, надо вот поснять. это черная полоса. Ты а кепку одень кепку одену, порез да, Настя, давай, лак, Так, вот здесь, вот здесь у нас 727 у меня Так, я, наверное, по попутной побегу в дороге да? Конечно Мы верим в тебя Конечно, по попутной, ты чё? Ну чё, Андрей, готов? готов? Ты не сгоришь? Да, ну, не он же не пластилиновый Давай, мы пока подождем, пока ты поднимешь ее чуть-чуть Путь пошел Мы сзади будем ехать потихоньку 4 километра до Верха и Еду, еду по обочине Чтобы обгоняли машины Спускаемся и нормально на говнюшки наехали так, сейчас он должен наверх подняться и мы его должны видеть вон оттуда отъехали километр Он Андрюха бежит бежит Андрюха капитан серых алтайских злых волков тренировка идет так, вон он, Андрюха, бежит. Мы его сзади догоняем. Сейчас немножко вперед. 10% подъем. 10%! Где мы, э, где мы будем? На всякий случай. Второй километр. Здесь уже градиент показал 10%. То есть достаточно такой... Жесткий подъем. Примерно он пробежал километр, сейчас пошел второй километр. Молодец. Как самочувствие? Все окей? Okay? Лучше, чем на Марс бежал. Да, полегче. Я сильно не топлю, так? Давай, давай, нормально все. Не топи. Главное забраться тут. Главное участие, как в Олимпиаде. Блин, трогаюсь, и машина назад едет. Андрюка, мышцы играют. Сейчас Андрей должен здесь появиться из-за поворота. Это он сейчас уже на третий километр идет. Так, вот он, наш бегун. Это мой сын Андрей. Сейчас я с ним пробегусь. Метров сто. Как самочувствие? 1.8 пробежал. Двух еще нету, да? Нет. Тяжеловато так-то. Ну давай, удачи. Давай, давай. Хорошо. Там впереди перевал. Видите, какие прорубы здесь. А наш Андрюша бежит. Тик-тик-тик-тик-тик. А бежит он вот здесь. Сейчас я ему навстречу пойду. А может даже перейду на другую сторону. чтобы лучше видно было. Наша машинка. Горный шиповник Или что это? М -м, это крыжовник Ребята Горный крыжовник Крыжовника порвал А вон и Андрей наш Вот он Крыжовник будешь, Андрей? Нет. Горный? Да сейчас дадим, сейчас ты беги. Передал я воды Андрею. Говорит, спарился весь, он помочил шапку. Сейчас он мне должен бутылку отдать и дальше. Тяжко! Как самочувствие? Пойдет. Не торопись, спокойно, давай. Ребята, сейчас такие виражи были, пока тут камеру включила. Уже не так страшно. По-моему, больше, чем 4 километра он пробежит. А сколько было? Только он уже три пробежал. наблюдать я сейчас скачу вот на этот камень попробую огромный валун. Смотрите, гранит прям блестит весь не, не буду я на него заскакивать тем более что он острый видите? видите камнепад когда строили эту дорогу я представляю как обрушивали они все это сколько людей погибло Вон оттуда из-за угла должен появиться андрей такая вот природа мощная так появляется он андрей ну мне кажется больше чем 4 километра он взял взял как говорится на себя высоту так идет видно что тяжело сдастся не сдастся думаю что нет вот будешь не хочет воду Хорошо Как самочувствие? Пойдет. Отлично По-моему, больше 4 километров 3,8 Ну не 200 метров туда, явно Так, ставят, где попало знаки Пожарея, высокогория, Это тяжко Ну что, мы наверх, наверное, тогда Суровый край Но все равно между скал пробивается растительность Значит, Андрей пробежал уже больше 4 километров Значит, указатель обманывает Привал, скорее всего, вон там он Ну это еще километр минимум То есть около 6 километров он должен пробежать Хотя рассчитывал на 4 вот так вот, ребята, доверять знакам Было написано до подъема 4 километра Андрей уже прибежал больше 5 И еще показалось, что 800 метров до вершины Но ну, опять же могут набрать Там не 800 быть, а, например, километр Вон он, видите, бежит, бежит, бежит, бежит, мой сынок Старается, сердечко его работает Тяжко, тяжко ему. Сейчас попою еще его водой раз. С водопада. Где бутылка, Андрей? У меня. А, уже отдал что ли? Да. Чуть-чуть, от метров четыреста осталось. Так, вот мы приближаемся на высшую точку перевала. Вот, а, блин, еще не высшая точка. Каких 800 метров? Они что, издеваются, что ли? Еще раз? Машина уже здесь, видимо, там места нету. Слушай. Андрюха! Там, наверное, места нет наверху, где встать. Видишь, здесь. Так что беги. Сними меня там, побежали. Давай, давай. Андрюха, я тебя наверху буду ждать. Да! Поднялся. Андрюха поднялся наверх. Молодец. Ну как оно? Нормально. Давай опять. Вон, нашли место только, видишь где? Ты бежал где прямая, кажется, что мне крылья приделали. Да? Лети, летишь, как будто это, не чувствуешь вообще. Вон, видишь тут орлы какие летают, тени. Вот это тренировочка. Не торопись переходить. Да я хочу... Сколько пробежал? 5,55. Набрали, да, там? 5,55 километров. Что, вниз еще хочешь, что ли? Не-не. Может, полить тебе сверху? Помыть? Давай, на ту сторону потихоньку. Андрей рассказывает, как. Тяжело. Тяжело, действительно. Это еще хорошо. Я, Я начал не так быстро. Я думал, 4 километра, а здесь-то на полтора больше оказалось. Пять 5,5. Ну. Но все равно, молодец. Фух. Все и повылазили. Вены повылазили? Да. Тяжело. Правда, тяжело. Как будто... 15 пробежал по этой, по равнине. Так, один подъема метр вверх считается 10 метров по прямой. Да? В 10 раз ты больше пробежал. Ну, ну не 50 же. Но тяжело, да. А? 300 метров. Не, мы же едем сначала ну, иди, папа, купаться. Ребят, смотрите, здесь вот такая вот такая вот автомобиль. А как это? Volkswagen, да? Ну, да. Здесь делают девушек чуть счастливее И вот это ее номер Так что если увидите Срочно прыгайте. тормозите в эту машину Тормозите эту машину И прыгайте в нее Вы будете счастливее да, да. Ну все, Андрей поднялся Теперь мы едем вниз И там внизу нас ожидает Уже ручей наш знакомый Там небольшая глубина И подойти хорошо к воде Но если сейчас в субботе, там не будет все забито конечно. Посмотрим то есть нам надо хорошо помыться. Так, мы спускаемся теперь из Чикитаманского перевала. В сторону Семинского. Семинского. Пусть нам ужин готовит. Приедем поужинать. Ехали мы на обед. Привет, привет, собака. Давай познакомимся. Кто-то кто -то подъехал тоже, это их собака. Так, Лариса, как всегда, тут все у нас чики-брики делает, все отлично. Я вот изготовил, видите, один стул и второй стул. У нас не хватает, а вот там еще есть. Андрей э, занимается подогревом кипятка. А что, Настя хочет мыться сапожки, в сапожки. речке. Сапожки. Давай, только недолго я послежу. Снимай. Давай. Только в, в, в говнешку не сядь, как в прошлый раз. Вон туда, правильно пошла? Вот аккуратно, отпускайся. Так, вот мы в речке, как Настя говорит, делаем сапожки. Сапожки – это когда ноги замерзнут до щиколок а может даже чуть повыше, и, преврат... и будет ощущать такие холодные сапожки, да, Надь? Вау. Вау, на песочке-то как классно. Я всегда деду предлагала, чтобы он тот, на тот велик перешел, а на самом деле он не хватит, наверное, тру... трусил, наверное. Я не трусил, я просто, мне отсюда все видно. Давай на траву вставай, главное в говно не наступи, все будет окей. Мау, какой шикарный салатик, это наши помидорки и огурчики. Слушай, э, те... ведро огурцов брали, да. и больше полведра помидор. Так уже здесь 4 дня скоро будет, четверо суток. Да, вот здесь вот, смотрите, вот такая тихая заводь, здесь и ноги можно помассажировать и помыться. это отдохнуть маленько давай а хорошо а хорошо вот такая горная река классная хорошо Ой, хорошо, молодец Ребята, супер! Ребята, нету лучшего счастья, чем помыться в горной реке Это просто супер Тут Лариса приготовила еду, смотрите, какую шикарную Она сама кайфует Насыпала, ой, насыпала Лариса налила чай и мед, который им покупали возле водопада смотрите какой прозрачный мед как какой он скажи с акацией акацией да ой ну, смотрите какой <свят> смотрите как тянется давай пробуй мы же всегда пробуем ну, и что, я знаю как это вкусно ну давай подожди на камеру давай блаженство М -м -м. казахстанский чай пела и алтайский мед это супер объедение. Сакацы. Нереально вкуснотичек. А вот и наступил очередь нашей мамы купаться. Бабушки. Nun, с лица не <ailing> Вода холодная, но одновременно приятная. <movinazione> <Aus> не простудишься? Там было покупать в у каждого своя кто-то на лесопеде кто-то бежит вверх а кто-то в камнях полежать а что это за река не знаю жалко что не катунь катунь не такая прозрачная а да еще вдобавок, она холодная это хоть и холодная но... В другую сторону бежит. В другую сторону. Там в другую, да. До свидания. Очередной привал. Двигаемся в Ангудай. В сторону Семинского перевала. Чикитаманский мы преодолели, как вы видели. Все, едем.